Давайте рассмотрим синтаксис функции счет если, где диапазон – обязательный параметр, группа ячеек, для которых нужно выполнить подсчет. Диапазон может содержать числа, массивы, именованный диапазон или ссылки на числа. Пустые текстовые значения игнорируются. Критерий – обязательный аргумент, число, выражение, ссылка на ячейку или текстовая строка, которая определяет какие ячейки нужно подсчитать. Рассмотрим работу функции на примере. К примеру, я хочу узнать сколько раз слово Anerazer встречается в этом списке программ. Чтобы создать формулу, я ввожу знак равенства, а затем первые буквы имени функции. Обратите внимание, Excel сразу показывает список функций, имена которых начинаются с этих букв. Я просто дважды щелкаю на нужной и Excel автоматически вводит имя функции. Далее нужно ввести диапазон, в котором будет осуществлен поиск. В моем случае это диапазон А4, А14. Затем я ввожу точку с запятой и ввожу критерий. В этом примере критерием является название программы Anorazer. Обязательно ввожу кавычки, поскольку в этой формуле любой текст должен быть заключен в кавычки. Ввожу закрывающую скобку и нажимаю клавишу ввод. Как видите, Anorazer встречается в списке три раза. Предположим, что мне необходимо проверить еще одну программу. Вводить формулу заново для этого не требуется. Я просто выделяю в строке формул название Anerazer. Допустим что мне необходимо узнать сколько раз в списке встречается программа File Repair. Для этого я просто ввожу ее, нажимаю клавишу ввод и получаю результат. Также вместо слова в формулу можно поставить содержимое ячейки. К примеру мне нужно найти количество ячеек Содержащих значение ячейки А6. Для этого я ввожу знак равенства. Первые буквы формулы. Выбираю счет если. Ввожу диапазон. А4, А14. Точку с запятой. Ввожу критерий. Ячейку А6. Нажимаю клавишу ввод. И получаю результат. Теперь, к примеру, мне нужно подсчитать количество ячеек, содержащих текст Enerazer и файл Repair. Для этого я ввожу знак равенства. Счет если ввожу диапазон А4 А14. Точку с запятой. Критерий А4. Закрываю скобку, далее ввожу знак плюс, снова счет если, еще раз ввожу диапазон А4, А14, точку с запятой, критерий А8, закрываю скобки и нажимаю клавишу ввод. После чего будет выведен результат. Допустим, мне надо найти количество ячеек со значением больше тысячи. Для этого я ввожу знак равенства, счет если, ввожу диапазон C4, C14, точку запятой, в кавычках ввожу знак больше тысячи, нажимаю клавишу ввод и получаю результат. А теперь я введу формулу, которая подсчитывает количество ячеек со значением неравным 998. Я ввожу знак равенства, счет если, ввожу диапазон c4, c14, точку с запятой, критерий, меньше больше в кавычках, знак амперсант ячейку C4. Знак Ampersand объединяет оператор сравнения не равно и значение в ячейке C4. Далее нажимаю клавишу ввод и получаю результат. Теперь допустим мне нужно количество ячеек, содержащих любой текст в определенном диапазоне. Я ввожу знак равенства, счет если. Выбираю диапазон B4, B14, точку с запятой и критерий звездочку в кавычках. Нажимаю клавишу ввод и получаю результат. Рассмотрим еще один пример. Пример нахождения количества ячеек, строка в которых содержит ровно 4 знака. И заканчивается буква Е. Ввожу знак равенства, счет если. Ввожу диапазон B4, B14, точку с запятой. Критерий, который состоит из трех знаков вопроса и буквы Е. Подставочный знак вопрос обозначает отдельный символ. Заключаю критерии в кавычки, нажимаю клавишу вот и получаю результат. Распространенные неполадки. Функция ⁇ Счет если ⁇ возвращает неправильные результаты, если она используется для сопоставления строк, длиннее 255 символов. Для работы с такими строками... Используйте оператор сцепления ampersand. Функция должна вернуть значение, но ничего не возвращает. Проверьте критерий, он должен быть заключен в кавычки. Ошибка знач. Может возникнуть, когда в формуле содержится функция